Всем привет, ребят! Что ж, давно не виделись. Сегодня мы с вами поговорим про Хэллоуин. Что мы знаем про этот праздник и праздник ли это вообще? Не буду затрагивать даты, но можно заверить, что Хэллоуину как празднику уже более 2000 лет. Вы представьте себе, родился Иисус и через какое-то время появился Хэллоуин. Совпадение? Не думаю. Немногие знают, что про образа Хэллоуина послужил другой кельтский праздник Самайн. Это праздник окончания сборки урожая, подробнее вы можете прочитать на википедии, Может же все про Хэллоуин говорим. Не хочу углубляться в историю, так как не об этом хочу с вами поговорить, а о том, почему же в России не празднуют Хэллоуин. В гугле по запросу «Почему в России не отмечают Хэллоуин» первая же ссылка, если не считать ответы МРУ, дает нам ответ. Итак, внимание! Всем ярым поклонникам церкви, епархии и всего такого советую приглушить звук, а лучше отключить его до вот этого тайм-кода. Данная ссылка переводит нас на информационный портал Петрозаводской и Корейской епархии, где красным по э, бежевому... Э, неважно, написано. Языческий обряд Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября, на 1 ноября канун католического праздника дня всех святых язычники сатанисты колдуны и ведьмы считают этот день своим православные священники предупреждают надевая праздничные маски немногие задумываются о том что вместе с ними перенимают образ сатанинской нечисти и в некоторой степени бесовского мироощущения Люди уподавливают себя бесом и тем самым унижают и уничтожают свой образ данным Богом. Понимаете, да? Нет? Сейчас проясню. В России спокойно можно было бы отмечать Хэллоуин, если бы не церковь. Я не говорю сейчас, что церковь это зло, хотя многие так считают. Я говорю о том, что в России все, что считается нормальным на Западе, ну в том числе и Хэллоуин, у нас же считается сатанинским праздником, поклонением бесам и демонам. Хотя на Западе этот праздник отмечают даже священнослужители. За всех не скажу, но такие точно есть. Я прям уверен. Что же теперь получается? Не отмечать этот праздник вообще? По факту, это не такой праздник, как, ну, допустим, Новый год или День рождения. Вас никто не заставляет отмечать его или не отмечать. Вы решаете сами. Хотя с Новым годом и днем рождения примерно так же, но это уже другая история. Лично я призываю вас отмечать любой интересный для вас праздник. Будь то Хэллоуин или э, День Святого Патрика, например, да? Или тот же День Благодарения. Почему нет? Даже если это не имеет никакого смысла. Если вам это интересно, то пожалуйста, сейчас Хэллоуин в моде как никогда. Снимаются фильмы, выпускаются игры, пишутся книги. Кстати, одну из таких книг написал мой хороший друг. Если вам интересно, то по первой ссылке в описании вы можете прочитать ее. Лично я себе ее уже заказал, и она у меня почти что на руках. Тем более, если вам нравится история про Джека, то эта книжка, думаю, вам зайдет. Кстати, в конце ролика будет конкурс на эту самую книжку, так что досмотрите этот ролик до конца. Так вот, сейчас Хэллоуин это модно, и это будет... Так вот, сейчас Хэллоуин это модно, и это будет модно последующие года, пока людям это интересно. И я имею в виду людей в России. На Западе-то они его каждый год отмечают, им уже это как у нас Новый год, или рождение, или любой другой наш праздник. Изначально я хотел пойти погулять на улицу с бумажным пакетом на голове и посмотреть на реакцию людей, которые бы видели меня в этом пакете. Но, к сожалению, все пошло не по плану и мы не смогли пойти, не смогли снять это. Да, это печально, но что поделать. Я хотел на самом деле сделать себе костюм полностью из картона, с картонной маской, но... Я, как всегда, не успел. Что ж, ну а на этом, пожалуй, все. Вот такой вот не очень длинный, но надеюсь, что интересный для вас был видос. Все ссылки в описании. Ну, вы знаете, что с ними делать. Они глупые. Что ж, ну а на этом я с вами прощаюсь. Счастливого Хэллоуина. Конкурс. Для того, чтобы выиграть вот эту книжку с Подписью автора вам нужно сделать всего несколько вещей. Подписаться на канал, перейти в группу ВКонтакте и репостнуть это видео к себе на страницу. И уже через месяц я выберу рандомным образом победителя, которому отправлю эту книгу. Все расходы на отправку я беру на себя.